Нормально, нормально. I want some SMG ammo. A, a new reaper has arrived. Hey, open! Lightning speed reload coming <todic> up. left alive? I so. Reloading. Gotta keep up the firepower. Reloading. Speedy. У меня двойка. В Прямой <laughs> <Close the crew. laughs> Слово, просто с лапы снял, у меня легкий патри кончились. Уф! <моррес> Этот записался, надеюсь, в ОБС. Это что было сейчас? О, киберспорт. Там упал чел. Кто там? Перед... Here, Грибной снайпер, да? Он оттуда так шёл как... Эй, а чё? Кнопки не работают. Uh, где ты есть? Бегу, Бегу, ты что так далеко? А вы чё там оба упали, что ли? Блин. Подобавься. Подобавься. Подобавься. Подобавься. Подобавься. Подобавься. Ничего не брали. У меня доказательства есть, я ничего не брал. <laughs> ну я здесь никого не вижу может сюда не падали уже опа и у Полетим, бежим. Шотный прямо. Ну, хп остался. Есть. Как же мне это снайперка нравится. Прицел, правда, не нравится? Чё там, там, там, там Добрый у тебя... что у вас там творится? <связывая> что там у тебя? Помог. Um идем, -ok. пойдем route. идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, далеко идем, идем, идем, идем, Один на мне здесь, за автобусом будет. Да, еще здесь где-то были. Воу, хп что-нибудь. еще, еще. ещ, еще. Вот это пота, Кто там бежит на? Где? Сейчас, филяйся пока. Ты музл, Ох ты хорош, как попал. А я не знаю, сколько надо. Я тоже попал уже. Ох ты хорош. У нас с моста еще стреляют. А может он за какой-то текстурой стоит. Ой, прошил восемьдесят четыре. Есть ног. Там еще один, еще один должен. Там двойка еще. Еще ног. Как ну, еще будут. Еще будут где-нибудь по Ну я пока никого не вижу. <звы> Мне не нравится этот краб. Not worth my time. Нормально. Вот топчик есть, выложить Нормально, топ. Thanks contributing my research.